Всем привет! Сегодня я вам буду показывать херню. И начнем мы <смех> <смех> вот с этой херни, которую я купил, она не заинтересовала. И сейчас объясню чуть это такое. Короче, здесь один пролон дальше. Нас интересует эта насадка 532 на нм для удаления татуировок и, короче, пигментных пятен ну короче вот такая вот шляпа ну короче сегодня мы ее сейчас точнее, сейчас мы ее прямо разберем вот возьмем прям вот так и разберем прям вот просто фиск, искал информацию в интернете что там внутри содержится меня прям, прям просто просто давно интересовала интересовало прям вот, вот смотрел, вот что же там внутри нее то есть это насадка Удваивает, удваивает частоту 3600 нанометров, по-моему, до да? 532 нанометра. Ну чё ж, поехали. <с <Meter> <с oh, Самое вкусное на, на потом. Вот. Здесь, конечно, ничего не видно. Это тупо наконечник. Блин, Дина. Вот уж Ну и вот. Здесь тоже особо-то ничего не видно. Видно, ну, зелененькое окно. И.. Их ты, блин! Так, вот закрутил реально, блин. Не понял. О! Так вот телефон задолбал. Мать фигнюет. Так, момент истины. Да, да. Если кто не знает, это для для яга лазера. Ну можно знать такой Так, ну что ж, что мы здесь видим? Здесь стоит этот самый блин, кристалл титанита, титанит, фосфат, калия. Ну то есть как и Короче, такой же кристалл доводитель чистоты, как и в лазерном касках 532 нанометра. то есть только там он очень маленький, маленький. а здесь он побольше такой, скажем конечно он поляризируемый ну то есть это самое поверх него нанесено зеркало и с другой стороны тоже нанесено зеркало то есть когда в него луч попадает самое он внутри него бегает туда-сюда и потом только выходит уже то есть вот так он выглядит. Сам, сам кристаллик. Это, это активный элемент является. То есть активный элемент преобразователь. То есть титанил, титани, фосфат, калия. Ну вот так. Конечно, для экспериментов мы открутим его тоже чтобы показать, как говорится. Ага. Китайцы, ну, конечно, здесь левых дырку сверлили. Кстати, болты разные почему-то. Ага. Это тоже из-за из добро доброты наших китайцев. Стоп, или он, или он таким образом выравнивали. Здесь, кстати, нихрена нету. И вот тут. Он реально маленький. Ну, как сказать, чуть-чуть больше вот этой люмишки, так сказать, немного выпирает Даже это То есть, вот такой кристалл двоитель здесь стоит. Так, сейчас, конечно. Это все дело закручу, чтобы не потерять внешний раз. То есть он, он удваивает частоту до 532 на метра. То есть он конвертирует невидимый излучение, излучение, видимое. Ну, если кто не знает. Так, просто я давно думал уже разобрать такую насадку. Там низочка стоит. Сейчас мы ее тоже двинем Хотя хрена, может быть не глиночка, может быть зеркало Какое-то И, кстати, она нифига что то не откручивается Я знаю, что такие штуки Очень любят хорошо завинчивать Но мы... Закручено, кстати, пластмасской Руками, конечно, я ее постараюсь не брать нафиг, вдруг это действительно зеркало, а ни линза ни хрена, то есть это самое, если чуть запачка всего, то будет -то полный капец. как на грех нет ничего никаких чем был бы вытреще ладно фиксим будем аккуратнее аккуратные так а тебе надо как вот листочек что тут конечно уже на линзочку не особо похоже конечно больше похоже на какую-то то самую какое-то больше зеркало похоже Не подготовиться нифига? Ну чё ж... Ниф, чё, да, лучше его, конечно, да, как-нибудь прижать, нифига. Вываль вы, вы, теперь вернётся, чё, и хрен знает, что будет. Косе. О. Так. там ничего больше нету так да это это линза это линзочка Только, конечно нифига себе а стоп это же у меня прожектор такой вот квадрат и фокусирует да сверху она напленна фиолетовым а с другой стороны тоже феритом, кстати. И он так как сказать, зеленоватый такая. Линзочка. Да, она такая зеленоватая. Так, кстати, ее здесь особенно не перепутаешь даже. Это уже к лучшему. Так, а сам кристаллик он. Вот так. Да, и сам кристаллик зеленоватый такой. КТП. Ну, в принципе, в принципе, как и в лазерных угасках, только в лазерных угасках, я уверен, что никто его не разогрел, потому что он очень мелкий. Так, ну чё ж. В принципе, всё. Кому-кому было интересно, смотрите подобные.